Всем добрый день, 14 ноября Фактически репортаж по подготовке пасеки к зимовке Себя исчерпал тематически Поэтому сейчас покажу некоторые моменты о каких я хотел бы напомнить. А именно, самые лучшие заставные и самая лучшая потолочина для зимующей семьи это медовая рамка. Я постоянно об этом говорю, показываю и сегодня тоже покажу. Две ночи у нас минус 12, днем минус 2, на солнце слегка Конечно, температура поднимается, Но если будет затяжная такая волна похолодания, значит, как раз в этот период я укладываю плашмя на верхние бруски гнезда медовые рамки. Сейчас я это покажу. Какая общая картина на сегодняшний день? 25 семей двухматочных, 5 трехматочных зимуют. Ну и... 4 по моему одиночки Чем еще эффективна медовая рамка сверху уложенная Особенно для тех кто пользуется зимовкой двух маток в автономных изоляторах через медовую рамку Как ни странно но я заметил что верхняя уложенная плашмя по центру рамка, центрирует клуб. Внизу первое центрирование, я уже говорил, укладывается, формируется пол рамки на две меньше, чем находятся основные кормовые запасы вверху, там, где изолятор и будет клуб дозимовывать. Но для того, чтобы рациональное поедание кормов осуществлялось в процессе зимовки, желательно, чтобы это было по центру. То есть размещение клуба было по центру, потому что пчеловод, соответственно, так формирует гнездо. Чтобы это, этого достигнуть, значит нужно дать направление клубу. Внизу, соответственно, по центру меньшее количество рамок. Клуб захватывает по осени еще эту зону и перемещается вверх. Но часть пчел при потеплении осенью, при формировании ложа, находится и вверху. Бывает, эта масса пчел, это количество, может спровоцировать перекос клуба. Если я укладываю сверху рамку медовую, она оказалась хорошим таким... Дополнением к центрированию. И вот видно, что обе улочки захвачены одинаково пчелой. ну Вверху отверстие видно, да? Они выходят, потребляют корма при оттепели. И как раз вот под эту тему выходят и могут сверху брать корма. Очень часто пчеловоды Обнаруживаю, когда замечает, что вверху полрамки уже пустые ячейки, сразу же начинают паниковать, значит в гнезде, раз они вверху поели, в гнезде уже пусто. Укладывают сверху еще рамку или меняют эту на полномедную. Хочу предостеречь, не спешите. Пчела каждая. Тепло используют для того, чтобы мед с периферии занести ближе к центру, там, где основная масса пчел, куда засверливаются с периферии клуба остывшие и уже, ну так будем образно говорить, голодные пчелы вовнутрь, прогреваются, берут корм и выходят наружу, потому что их высверливает следующая партия. Для того, чтобы гарантировать потребление корма и запас его, пчела всегда каждое тепло использует для того, чтобы с периферии мед занести вовнутрь. Поэтому не спешите городить сверху баррикаду дотации разного рода. Так, ну в общем вот такие моменты по окончанию подготовки к зимовке семей еще бывает если много пчелы на крайних рамках и я не пользуюсь заставными для того чтобы крайняя пчела то есть все с крайних рамок пчела зашла в клуб она там не умещается понятно сила больше чем количество рамок я изначально от передней стенки где клуб формируется раздвигаю рамки и это дает возможность зайти пчеле с крайних рамок в эту зону потому что крайние рамки остаются к весне больше всего с запасом меда а центр страдает по центру всегда идет Максимальный расход кормов. Если получится сейчас показать, не знаю, слегка видно расширенный да? Вначале. А дальше по длине они имеют нормальную, нормальное расстояние. Сейчас потеплело разлазились так ну все остальное мы будем теоретически обсуждать уже в онлайн режиме все доброго до свидания всем успеха на связи.